Привет! Это уже шестой выпуск Культа, не забудь поставить лайк, а мы начинаем! Неделя мода в Казани и остановка съемок модного приговора. Что и где, как и почему, ответы сейчас найдете у Алии. Волга Фэшн в Казани – это первая неделя моды, которая состоялась в России в этом году. Как заявляет генеральный продюсер, она ничем не уступает московским неделям. Свои своей коллекции представили дизайнеры из разных городов России. Среди представленных образов можно отметить интересные цветовые решения, сочетание текстур, а также яркие корсеты. Нужно быть достаточно решительным, чтобы надеть что-то подобное. Согласитесь? Съемки легендарного модного приговора были приостановлены. Одна из главных причин закрытия магазинов, которые привозили одежду с запада и невозможность переодеть героинь. Тренды о трендах это я не забываю. Эстетика хип-хопа снова возвращается. В третий выпуск мы вам рассказываем о трендах этого сезона. Давайте попробуем их найти в обычных магазинах. Залость найти трендовые вещи не так уж и сложно. Вот и я не только вам рассказываю о трендах, но и сама не отстаю. Ну а на этом все. Оставайтесь в тренде и дарите стиль. Мы с вами как всегда увидимся очень скоро. Вечный зеленый кусочек Казани или ботанический сад Кафу. На месте побывала Полина, сделала несколько фото и узнала много нового. Снег толстым слоем покрывает землю, но, несмотря на это, ваша лента может пестрить экзотическими цветами. Не верите? Тогда вы точно не были в ботаническом саду Казанского федерального университета. Ботанический сад в Казани – один из старейших в стране. 214 лет назад состоялось его официальное открытие. Впрочем, заложен он был на пять лет раньше профессором Казанского университета Бунгом. В самом ботаническом саду несколько видов растений живут по соседству друг с другом. Драцена, гривелея, фикус, папоротник, орхидея и даже кактус с японским бананом. К тому же, даже в самую прохладную погоду внутри оранжереи придерживается плюсовая температура, что позволит разгуляться фантазией и сделать летние кадры в специальных фотозонах. Надеюсь, теперь вы убедились, что кусочек лета может разнообразить вашу ленту даже в самые снежные дни. Как нарисовать шедевр за час? Полагаю, вы тоже не знаете ответ. А вот Аделия раскрыла эту тайну, посетив мастер-класс по живописи. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни говорил, я не умею рисовать. Лично я в это не верю. Рисовать может каждый, даже тот, кто уверен в том, что не рожден для этого и рисовал последний раз на уроках изо в школе. На арт-встрече, на которой мы с вами сегодня находимся, рисуют все, даже те, у кого нет опыта. Давайте же посмотрим, как проходит мероприятие. Вы справитесь, потому что я могу, потому что все можно будет убрать, что-то стереть, если так, скажем так. И на небо тоже смотреть. Теплые оттеночки, они примерно Арт-встреча началась с объяснения профессиональным художникам хода работы. На протяжении всего занятия он помогал гостям выстраивать правильные формы и исправлять все ошибки. Участники начали рисунок с эскиза карандашом. Далее заполняли бумагу цветом, а именно масляными красками. Ну, я веду 8 лет занятия по рисованию для всех желающих. То есть люди без опыта или с каким-то минимальным опытом приходят ко мне рисовать. Для многих все-таки это хобби, это некий творческий отдых, то, что происходит, какая-то потоковая деятельность, в результате которой рождается какая-то картина и хорошее настроение. Каждому участнику предоставляется кисть, холст и краски, одним словом все материалы, которые могут вам понадобиться. Вы садитесь за стол, выбираете картину, которую вы будете рисовать, а на минуточку вам дается 80 вариантов, включаете свое творческое я и начинаете рисовать. После того, как гости закончили работу, им предложили принять участие в небольшой фотосессии. Нарисованные картины участники забрали домой. А художник, который на протяжении всего мастер-класса руководил процессом, помог упаковать работы. Так открыть себе талант живописца, насладиться творческой атмосферой и просто отдохнуть от проблем можно на арт-встрече. Результат такого мероприятия не оставит никого равнодушным. Корреспондент культа всегда знает, как попасть туда, куда обычно нельзя – и Настя сейчас поделится, как ей удалось узнать о деятельности библиотеки изнутри. Бывали ли вы хоть раз в каких-то запрещенных местах? Нет? Вот и я тоже. Давайте сегодня посетим экскурсию «Посторонний вход разрешен», заглянем в самый далекий отдел книгохранилища и пройдем по тем местам, где это недоступно обычным посетителям. Национальная библиотека Республики Татарстан была обновлена совсем недавно. На данный момент она выглядит именно так, как и задумывалась, то есть представляет из себя современное пространство для получения информации в комфортных условиях. Во время экскурсии, побывав в сердце национальной библиотеки, посетители увидели, как устроены читательские залы, где есть возможность спокойно заниматься учебой или почитать в тишине. Более того, существует удобный электронный терминал для поиска книг. Также узнали, как сюда попадают книги. Их закупают в издательствах или же получают в дар от авторов. Архив – это именно то место, где, собственно, хранятся книги все долгие годы. На сегодняшний день Национальная библиотека Республики Татарстан – это центры притяжения интеллектуальных и креативных сообществ, в которых хранятся и создаются новые культурные традиции. Если ты досмотрел выпуск до этого момента, то можешь поделиться им и с друзьями. А с тобой была Анастасия Афонина. До встречи через неделю.